На моем канале Мультиксю вышло новое смешнючее видео, и оно уже ждет вас. Как только досмотрите это видео, сразу же переходите на канал Мультиксю и смотрите новое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, yeah! по ссылке в описании. Всем привет, кисы и коты! Шутка! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим Вау, челлендж! В этом видео нам нужно смотреть прикольные видео и попытаться не сказать вау, ну мы попробуем! Попробуем! Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк за 3 секунды, на этой неделе вам невероятно повезет. Да, да-да-да! Успевайте, я считаю. 3, 2, 1. 0. Все те, кто поставил лайки, удачи, отправляется к вам. Ну а мы начинаем с Челлендж. Погнали! Это какие-то зеленые бобы. Это оливки. Можно я таким голосом буду разговаривать? Вам не бесит. Потому что я хочу разработать новый голос себе. И он должен быть более звонкий. Это бамбук. Короче, сосиска. Фигат, какой острый нож! Какой он острый, он все грызет подряд. А у меня зубы такие же острые. Плюх! А -а -а -а! Это просто плюх какой-то. Такой а -а -а -а! красивый взрыв. Я люблю взрывы. <ятся> Это льдина большая. Что ты там, она будешь и нам делать на ней? Расскажи, я думала, что ты там нам роллы выложишь, суши, японская кухня, все дела. А ты наш лед весь побил, сделав из него круг. И так кому-нибудь башку ба. Не надо. Нифига себе, да кто получается один лед, то там без карика то совсем маленько. Мы люди из России ушлые такие. Мы все замечаем, нам где побольше, там Хорошо. А не надо нам на весь бокал лед выкладывать круглый. Мы льда видели вон там, в реках. У нас в прудах. Ужас. О, этот вырезает из дерева какую-то тему. Это типа деревянный чехол. Серьезно? Правда? Зачем мне деревянный чехол, чтобы мой телефон был вообще супер тяжелый? Пипец! Деревянный чехол! Блин, это вообще что-то такое странное. Нормальный магнит. Что ты там хочешь примагнитить, интересно? Рыбу? Оп! Оп! Оп! Это удобненько. Мы все повесим, развесим. Вот так вот вот сделаем. И будет шикардосик! Классная квартира. Что? Что она сейчас уберет все это? Он ее якобы наругал за то, что она не убирается. Да я бы даже тут жить не стала. Почему должна еще убираться? Ты вообще нормальный. Все вот делает женщина. Либо они переезжают, либо как. Я верю в нее, и она одна-одинешенька все это делает. Блин, блин, бедненько. Где он-то? Он только высказывает свои вот эти претензии. Блин, какая молодец! Вы смотрите, что она сделала. Вот я говорю: не один дом без женщины. Дом без женщины что небо без солнца. Цитаты Ксения Гара запишите. Дом без женщины, как небо без солнца. Офигеть, просто! Дом без женщины, как небо без солнца. Что ты делаешь? Она замерзла, это я. Просто я всегда мерзну. Э, э, э, тебе холодно, Ксюша? Нет, нет, нет, нет. Я не хочу никого напрягать. Ну если бы за мной так вот ухаживали, то я бы, конечно же, напрягла. Ой, мамочки. Мама, мне тут такие странные сообщения пишет. Даже страшно. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, готовы? Вам! Молодец! Ой! Ой! Ауч! Что вы собрались делать? Да, зачем их обстригать, когда их можно просто залезать? Это же гениально! Обычной щеточкой, да? да да да да да да да да О, вот так я люблю, когда всего помаленьку и все такое аккуратненькое. Ой, все, теперь это все погреется сейчас. Все на пару. Все такое диетическое, все такое... Чистенькая. В термосумку это все. Это прекрасно. Прекрасно. Блин, можно мне также упаковывать каждый день что-нибудь? Танц, танц, танц, танц, танц, танц. И эта кровать мне не подходит, потому что деревянная. А вот это сильно. Я провалюсь. Ой. Это что у нее? Это огурец она так себе порезала. Слушайте. Это так тоненько. Ой, как прикольно. Она как будто в космосе Нифига, ты погулял Мы провалились немножечко в лужу Мы провалились, давайте постираем все Мы такие с вами Идем, идем, идем, идем А там сумка, которая удлиняется Я хочу тоже так удлиняться Чтобы доставать с полок Самых верхних что-нибудь Можно мне так удлиняться? Обалдеть! Это где такое место? А чуметь! Это потрясающе. Это просто... Вау! Ты просто живешь в каких-то джунглях, горах. Это, наверное, Бразилия. Почему-то мне чуйка подсказывает. Если вы знаете, что это за место, напишите в комментариях. Три зрачка. Плюс еще один, это того вот 4. Сколько? Четыре, пять, шесть, семь... Мамочки! Дай мне свою руку в мои восемь пальцев. Как ты так качешься? Ты же один, да? Что это за прибор? Интересно. Вау! Вау, вау! Я твоя Жасмин! Я здесь! А, у меня заметил! Прям на огне. Ой, вы знаете, я такой готовитель что вот вообще лучше все здание эвакуировать, то есть я буду на огне еще что-то делать, то это вообще все. Что он делает с ней? С ним? Они что делают? Что они задумали? Я не хочу дальше смотреть. Смотрите, иллюзия, иллюзия, блин. Иллюзия, как вам такая? Как вам такой Илон Маск? Как? Офигеть. Тут, конечно, все размылось, стало понятно, что это экран, но это было офигительно. Я еще видела такого льва. Он был крут. А вот это мне нравится рецепт. Все размолоть, перемешать, пожарить, сожрать. Как вам такое лапшичный пирог? Это кукурузинки. Кукурузинки их вот так вот жарят. Вы прикиньте, какие они вкусненькие. Приправляют их всяко-разно до да корочки. М -м -м. Мне нравится. Я сразу вижу сочетание оттенков, что это подсвет ее кофты. Вот этот вот цвет фиолетового. Какой же этот цвет? Лиловый какой-то такой. Ну, это большой супер блин. И, -и все. Красиво, да? Фу! Фу! Кого поймали? Это что? Это... Фу, это кто? Это... Это медуза. Ба! А вот это что-то красивое. Капец! Куча золота была наложено туда. И получилось что? Что получилось? Остудите, пожалуйста, покажите. Какая-то тема. Какая-то тема. Я бы так не смогла спать. Не было бы некомфортно. Не, мне было бы неудобно. Мне было бы супер жарко. Как в куртке спать. Не-не-не. А вот это я капец как люблю. Вот эти все их... С нори, Вот эти вот эти треугольнички. Это такая прелесть. Просто потряс. Такой офигенный сэндвич. Я бы, конечно, брала туда колбасу, а все остальное я бы съела. Это офигенно. Ты воришка маленький. Нефиг спать в автобусах. Как можно уснуть в автобусе? Я не знаю. Никогда не спала в автобусах. А, нет, один раз спала, но я ехала в компанию друзей, и там некому было меня обкрадывать. Да и брать-то у меня, кроме чести, нечего. Шутка. Что? Что? Что? Что? Это такие... О! Это прям тема! Чтобы не носить резиновые сапоги, вот это прям тема. Натягиваешь и ходишь на свою обувь. Это офигенно, это офигенно! Мелко порубим. Вообще не понимаю, что это такое. Вообще не понимаю. Какой-то типа сыра. Ё-моё, вот это ты порубил. Так тоненько, что можно в иголочку всунуть. Извините, это что? Это ш... что такое? Ладно, я вам скажу. Это не то, что многие подумали. Это напалечник. Если ты поранил палец. все ты забал... Бал... за, за мне так нравится видео на черном фоне они такие прикольные мне так хорошо он в черном и это придет какой-то такой таинственности то есть он уже не на кухне на какой-то орудует обычной. а так все таинственно о, -о, о волосы волосы вот так вот вот потом мы их берем и надеваем. Это сейчас что ты хочешь сделать? У тебя офигительные волосы. Офигительные! А она хочет парик. Оп! Капец, я не люблю объемные чехлы, потому что мне с ними жутко неудобно. Но раньше у меня всегда были объемные чехлы. Вот такие мне нужны были чехлы, вот такие! Там телефончик-то вот такой, блин, первые айфоны, которые были. Но чехол вот с размером с меня, я такая достаю, у меня там огромный Пикачу или медведь гигантский. Все это меховое в стразах, чтобы там замочки были всунуть туда можно было, все это потрясающе. Вот такое у нас сегодня было видео, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую, пока!